по третьему способу готовить картины мы взяли штрипсы взяли штрипс 110 длина его ширина сейчас измерим 25,5 с половиной сантиметра теперь мы половиночку отмерили 55 И провели ее, Так. И нам теперь нужно подрезать ножницами. Да, кстати говоря, надо. Оботенце фотографирует, что это у нас Green Code. И не с той стороны снимаешь. Не надо переходить. Самое теперь Green Code. Green Code Power. Толщина 0.50. Вот это наш материал. Так Вязаем Норзен с вами перейдем. Так, вот у нас две, <с две, <с две, <с две, две. две пса. Два стрипса Два стрипса Сейчас мы Равняем каждую сторону. А, каждую сторону сейчас поравняем. Сейчас проверим. Так, здесь нормально. С этой стороны. Ну, тоже плюс-минус. Плюс-минус нормально. Так, это проверили. И теперь это... И проверим наш трипс. Так, более-менее нормально. Справа. И более-менее... Так, вот слева у нас непорядок. Сейчас 5 миллиметров отступаем. И вот эта часть у нас будет подрезаться. Так, всегда режем, слева у нас должна быть маленькая ломка оставаться, не торопимся. так обрезки все сразу у нас есть. Ширина у нас. Ширина еще сейчас будем подгонять по ширине, потому что у нас будет картина, о том сделана. Вот у нас с правой стороны. У нас картина должна быть четко по размеру. Так, и вот здесь у нас еще размерчик один гуляет. Так, сейчас мы его тоже обрежем. Так, режем нашими вот, валенцами, прикажем. Это близкий глаза, на столе ничего нельзя оставлять. На столе нельзя оставлять вот так вот. Никакие предметы. Ни инструмент, ни вот эти измерительные. Потому что вы пройдете случайно, побежите куда-нибудь и упадет на ногу. Инструмент должен на наставлять в одном месте в каком-то. Так, теперь наша задача, так как мы будем работать с двойным пальцем, у нас нижняя картина, у нас нижняя картина будет вот эта, а верхняя картина будет вот эта. Ну, не учитываем, что вот этого у нас, у нас нет. То есть, ослабление у нас пойдет. Понятно, да? Да. поэтому нам сейчас мы сейчас себе усложним задачу вот у нас здесь пойдет на нижней картине у нас пойдет отгибка 35 на верхней картине у нас пойдет отгибка 45 то есть вот у нас нижняя картина а не, не, картина это вот вот она 35 верхняя картина у нас пойдет 45 боку у нас пойдет справа у нас отгибка 45 слева у нас отгибка 35 сейчас мы это все так можем это сделать Верните. Давайте нанесем. Нанесем. Чтобы она на одной картине все это. Вот так вот. Всю разметку сейчас сделаю. Так. Значит, справа у нас отгиб косков 45, складываем снизу 45. Так, и слева у нас будет 35 Раз Два Проводим линию Это у нас отгибка 35 С левой стороны Так, сделали разметку, и теперь у нас пойдет, нижний у нас будет 35, подъемка верхняя, здесь сейчас откладываем 35, здесь откладываем 35, так, Коротышечка, сейчас возьмем длинную линейку. Так, возьмем длинную линейку. Складываем. Когда? разметка очень важна. Потому что по разметке у нас все и будет потом получаться правильно или неправильно. Так, 35, а верхняя у нас картина 45. 45. Вот пять берем нашу и правую Так, Так, разметку мы сделали. С картинами нам понятно. Так, для того, чтобы нам не путаться, мы напишем. 35, 45, 45, 35. Вот таким образом. Так, теперь наша задача какая? Мы сейчас отогнем. 45, отгиб. 35. На нижней картине есть 45. 35 на верхней картине. Ну и чтобы наши картины тоже не путать, это мы поставим M, нижняя картина, В, верхняя картина. И скат. Направление ската на нижней картине, направление ската на верхней картине. Это для нас, чтобы нас нам было проще потом монтировать. Уже на скате так прокатываем отгибку 35 устанавливаем раствор 35 отлично помним что отгибается наверх где барашек отгибка барашек у нас сверху и начинаем прокатывать отгибку Вставляем наше, какое мы делаем расстояние? Тридцать пять? Тридцать пять. Тридцать пять, хорошо. Найди здесь сорок пять, значит делаем сорок пять. Да, я поэтому и написал, чтобы можно было прочитать, какое надо расстояние откладывать. Сорок пять. Сорок пять отложили, отлично. Теперь мы приступаем к тому, что мы откатываем, поднимаем нашу кромку, барашек должен быть черный сверху. Да, тут такая вещь вещь, что не до конца доходит. Поэтому. Так, отлично подняли на 90 градусов очень хорошо